Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, братья и сестры. Недавно я читал книгу одного известного автора Джея Адамса, учебник по христианскому душепопечению, и хотел поделиться с вами некоторыми мыслями, особенно теми, которые содержались там, в 10 главе, где он рассматривал разные подходы, которые сейчас присутствуют в мире, в душепопечении, которые присутствуют в разных э, системах, которые э, используют психология, для того, чтобы сравнить их с библейским пониманием, с библейским мнением, чтобы нам иметь правильное понимание и правильный ориентир для оценки этих разных систем. И если мы говорим об этой проблеме, об этой теме, теме душепопечения, то мы знаем, что в этом нашем мире сейчас присутствует много разных мнений, много разных моделей модели по в отношении того как э, нужно помогать человеку что лежит в основании его проблем разные понимания в этом есть и <coughs> хотелось бы сейчас вместе с вами сделать небольшой такой анализ небольшой обзор этих разных моделей чтобы мы могли иметь правильное понимание представление что лежит в основе что лежит в базе э, этих э, представлений какое понимание человека э, лежит в основе этого чтобы мы могли правильно могли правильно оценить также и те методы, которые предлагают нам разные психологические школы, разные психологические системы, чтобы мы могли осветить или могли оценить их с позиции э, истины писания. Мы рассмотрим как бы, два э, больших направления, которые присутствуют в психологии. Они различаются в своих, в своих методах, но в самом корне различаются также и в своем понимании, понимании человека. И два этих больших этих больших два направления. Первые из них это знание эксперта, и второй будет, о чем мы будем говорить, это общие знания. И первым представителем или, как можно сказать, родоначальником, Одним из ярких представителей первого вот этого направления психологии, знаний эксперта, является Зигмунд Фрейд. И по его пониманию, действительно душепопечение – это процесс, в котором могут участвовать только эксперты. Это малый замкнутый круг людей, которые получили это специальное образование и имеют необходимые знания, необходимый опыт для того, чтобы решать проблемы подопечного и <космех> подопечного представлению Фрейда э, и вообще знаний э, представителей этого направления, экспертного знания, проблемы подопечного, они а чисто внешние, это результат событий, которые происходили в жизни э, подопечного, и он всего лишь заложник, жертва этих событий, не отвечающий ни за что. И у самого Фрейда главная проблема, в которой э, которая лежит в основе э, Проблемы или плохого самочувствия человека, это его плохая адаптация к обществу. Он является жертвой насилия членов этого общества в прошлом, и в тот момент он был беспомощным, поэтому и подвергся этому насилию, и беспомощен он и сейчас, переживает эти проблемы. Эти внешние агрессоры, которые присутствовали в его жизни в прошлом, они выработали у него так называемое «узкое сознание» называется сверхя или супер эгу И это тесное сознание теперь вступает в конфликт с нормальными и по представлению Фрейда естественными желаниями и импульсами нашей личности. И этот конфликт он и является как раз источником трудностей в настоящем времени. То есть, когда человек нарушает запреты, которые он, которым он научился, когда он нарушает или делает то, что по его представлению является плохим, он, появля... он получает чувство вины. Но вина это распространяется или, вернее, это понимается не как настоящая вина в плане нарушения закона или по отношению к кому-то, но эта вина внутренняя является только следствием неразумно заниженного сверхя. И естественные импульсы, которые человек приобретает, будь то э, желание иметь сексуальные отношения, или же выражение агрессии, э, или гнева по отношению к кому-то, эти импульсы, естественно, импульсы человека, они могут выйти наружу для <как> того, чтобы проявиться, потому что строгий полицейский, внедренный в сознание э, в прошлом, э, будь то, может быть, строгой бабушкой, или церковью, э, в которой... Э, проповедовались строгие правила, которые сформировали это узкое сознание. И теперь этот строгий полицейский, он стоит у дверей этих желаний и препятствует им, чтобы эти импульсы, которые он называет ид, чтобы эти импульсы покинули свой дом. Поэтому неверная социализация, проведенная другими людьми, это как раз и причина данной проблемы. То есть виноваты они, а не сам человек. Поэтому, исходя из таких, такой предпосылки, то мы можем и представить себе, каким будет и решение этой проблемы. Конечно же, нужно исправить то, что было э, заложено неверно. И средство для этого – это психоанализ. Психоанализ В результате этого психоанализа э, ищутся ключевые события в прошлом и людей, которые как раз и повлияли на созидание этого узкого сознания, этого сверх-его, зупо-его, сверх, -эгу, э, зупа -эгу, сверх -я. И как этот психоанализ происходит, это свободные ассоциации, которые при этом используются, анализ сновидений и другие даже какие-то эзотерические методы, доступные только специальным методом после долгой длительной подготовки и богатого опыта. И когда эти ключевые события, они э, находятся в прошлом подопечного, тогда э, психоаналитик или психолог, он начинает играть роль этого человека, который э, как бы это узкое сознание сформировал, но делает его уже не таким строгим, он делает его мягким и все позволяющим <coughs> и таким образом как бы разрушая или исправляя эту э, эту сверх э, сверхя, эти неправильные устои таким образом <coughs> Происходит рестрик реструктуризация системы ценностей опекаемого, чтобы этот строгий полицейский, который раньше все запрещал и был злым, с дубинкой стоял. Теперь, чтобы он был очень вежливым, э приятным и приветливым, чтобы он снимал шляпу перед каждым желанием, которое желает покинуть э э сердце человека. <coughs> и инструменты, которыми пользуется психоаналитик – это или психолог это психоанализ, все это происходит с использованием специальной лексики, которая придает всему этому такой очень ученый, очень специфический, ну, такой экспертный как раз вид. Итак, проблема, по мнению Фрейда, проблема находится вне опекаемого, также и решение этой проблемы, оно вне опекаемого, поэтому опекаемый в процессе всего душепопечения, он является пассивным. И ни в, кое, ни в какое время он не несет ответственность за свое состояние, какое оно было в прошлом, в настоящем. И он также не ответит за то, чтобы выйти из него. Это, если мы все это наблюдаем, то мы можем явно сказать, что это явно антихристианское. И принципиально антихристианская позиция и это важно для нас это установление потому что если мы понимаем что база не является как бы истиной или противоречит христианству то и методы которые основаны на этом на этой позиции на этой базе они также не могут быть полезными для нас чем вообще в чем заключается сложность многих этих методов, особенно когда некоторые желают адаптировать эти методы, соединяя их с какими-то христианскими понятиями или с христианской лексикой. Проблема в том, что все эти нехристианские подходы и понимания, все не имеют определенный элемент истины. И это как раз и делает как бы, ну, сложным для нас правильное восприятие или правильное отношение к этому. И элемент истины у Фрейда это как раз, конечно же, то, что люди действительно оказывают оценку или оказывают друг на друга значительное влияние как положительное, так и отрицательное. Но этим все не заканчивается. Если мы читаем Писание, если мы знаем Его истину, Божье понимание, представление, что Бог возлагает на нас также и ответственность, то, на то, ответственность за то, как мы влияем на других людей, но и то, как мы реагируем на влияние других людей по отношению к нам. Следующим представителем в этой области экспертного знания – мы хотим посмотреть на Скиннера <coughs> и то направление, которое он представляет, так называемый бихевиаризм и школа модификации поведения. Эти эксперты, так называемые, они утверждают, что в своем подходе они не используют ничего, кроме чистых научных знаний, достигнутых или полученных путем экспериментов и опыта. И они верят, что наука <свист> она способна устроить идеальное общество. И все проблемы решаются путем научного анализа и контроля поведения человека. То есть основная идея, которую представляют эти <свист> эксперты и эти психологи, это то, что нам нужно выбросить все выдуманные и придуманные понятия, такие как ум, человеческие отношения, свободу, достоинство. Есть только то, что мы можем наблюдать, и это то, что мы называем поведением человека. То есть человек по своей сути является просто высокоразвитым животным. Сила, которая как бы действует в его развитии, это органическая эволюция, и цель его развития – это выживание, процесс, который, которым, в результате которого все это происходит – это естественный отбор. Поэтому он является продуктом окружающей среды. Если мы узнаем все о потребностях и условиях развития условиях оптимального развития человека, тогда мы узнаем, что поведение человека предопределено действительно всеми этими внешними условиями. Поэтому человек, он не свободен ни в каком смысле этого слова, ни в, каком, ни в какой отрезок времени. Поэтому человек это просто животное, и так же как животное не несет ответственность за, за свои поступки, также человек рассматривается как животное, действующее только под... под действию под влиянием внешней среды. <как> Все, вся ответственность лежит в окружающей среде. Это основная идея, и решение этой проблемы это научное обнаружение фактов, которые связаны с именно так, так называемым плохим поведением, и изменение этих условий с целью того, чтобы перепрограммировать, передрессировать реакции подопечного. <как> и это делается, достигается при помощи Поощрение и наказания или контроля негативных реакций. Поэтому любое нравственное суждение или вообще присутствие какого-то нравственного, абсолютного закона или какого-то стандарта, это все полностью отвергается. И в чем задача эксперта, эксперт может повлиять и выдрессировать своего подопечного и замечательно или ну, показательно, что те люди, которые придерживаются этого такого понимания человечества, понимания человека, природы человека, они стремятся перенять государственную власть, перенять образование, чтобы таким образом им дали возможность наконец-то повлиять на людей, и они верят, что таким образом они решат глобальные проблемы человечества. И практически эта идеология она проявляется в том, что действительно, если человек – это всего лишь животное, то он не обладает особой ценностью, тем самым его можно использовать в своих целях, и бихевиористы, представители этого, этой идеологии, они говорят, что могут вывести любой вид человека, будь то путем генетической манипуляции или же моделирование условий существования, они готовы разводить людей, как скот, и держать их э, в стадии, чтобы добиться своих своих целей определенного поведения, которое они считают как бы правильным, ценным, хорошим. Но они отвергают какие-то общие ценности, стандарты, в их понимании все относительно. Опять же, что э, в чем для нас может заключаться трудность, если мы... Смотрим, слышим подобные утверждения, какой элемент истины присутствует в этом подходе, в этом учении. Это то, что окружающая среда действительно оказывает большое влияние на человека. Во-первых, и во-вторых, то, что награда и наказание – это также библейские, библейская концепция, которую мы находим, представленной в Писании. И также и то, что природа человека, она сходна с природой животных, то есть они оба имеют э, органическое э, тело, э, и ну, как их тела, их органика, они во многом э, сходны э, в своих функциях, но то, что они не учитывают и что не отвергают, что человек э, отличается от животных тем, что он имеет возможность отношений с Богом через язык и через совесть все это выделяет его и делает его принципиально отличным от всех, от всех других творений и от животных и интересно, что также и многие христианские авторы они сознательно или неосознанно, но не перенимают эти идеи, представленные или те методы, которые пропагандируют представители этого течения. И такой известный автор в христианских кругах, как Добсон, он также принял эти идеи и на страницах своих книг представляет их, но не говоря, что это бихевиористские теории или приемы, но скрыть их за библейской лексикой. Если мы смотрим на писание, на писание, то мы можем, конечно же, сказать, что такое понимание человека и такой подход к человеку, его проблемам является искажением библейской истины. Человек не является продуктом селекции естественного отбора, но он сотворен Богом и носит в себе образ, образ Божий. Тем самым он отличается от любых животных, и поэтому также он несет ответственность перед этим Богом, его Творцом, за исполнение или нарушение того закона, который Бог как Творец предоставил человеку. И Поэтому христиане не будут манипулировать людьми, и если награда и наказание, этот библейский метод применяется, он должен применяться с учетом ответственности человека, который он несет перед Богом. И, конечно же, основное, основное различие или основное нарушение Божьей истины в том, что <coughs> бехеористы отвергают Божий закон как основной стандарт для поведения или для ценностей, для определения ценностей, для определения того, что является хорошим или плохим, опять же, в поведении, в поведении человека. Итак, мы посмотрели сейчас на двух представителей, которые как бы представляют два течения в этом направлении, которые мы можем объединить вместе, как экспертное знание, знание эксперта, которое необходимо для решения человеческих проблем, и другое, большое, как бы большая ветвь в психологии, в попытке решить, Проблемы, связанные с ну, проблемой человека, это так называемое общее знание. И одним из представителей, или первым представителем, которого мы рассмотрим, является Роджерс. Он отрицает необходимость экспертного знания, и его подход, его э, идеи, они нашли очень большое широкое распространение в э, христианских кругах. Основная его идея в том, что люди имеют достаточно знаний и ресурсов, чтобы справиться со своими проблемами. Люди с проблемами просто не реализуют в полной мере свой потенциал. В них уже заложен потенциал добра, и сам человек видится или объявляется по своей сути добрым, в своем начале добрым. И поэтому основная задача, которая стоит – это в том, чтобы освободить ресурсы человека и задействовать эту силу, которая в нем самом и содержится. Поэтому, если <смех> в этом видится или так понимается человек, то и проблемы, которые возникают у него, как их можно решить? То есть <смех> ему, опять же, не нужен никакой внешний авторитетный стандарт, который бы подсказал, помог ему. Ему не нужен также никакой эксперт, который бы вел его в этом, но душепопечитель, он просто извлекает ответы из самого опекаемого. То есть ответы, которые необходимы опекаемому, они находятся в нем самом. Он только должен хорошо разобраться, прочувствовать эту свою проблему, и тогда он обязательно сможет сам ее э, решить должным образом. Поэтому <coughs> психолог является всего лишь катализатором. Он помогает подопечному самому как бы родить или проявить решение своей проблемы и психолог для это при этом играет как бы, своеобразную роль зеркала, который отражает ресурсы опекаемого, которые в нем содержатся и основная задача у психолога видится в том, чтобы помочь действительно ему подопечному понять лучше понять свою проблему и для этого перефразируются слова подопечного, он точняется, чтобы помочь ему свои собственные мысли лучше понять и разобраться в себе. Поэтому человек, еще раз напомним, человек понимает или видится как добрым в своем, в, своем, в своем начале и автономным, то есть он не зависит ни от кого и не нуждается ни, ни в чем, ни в каком внешнем воздействии или помощи какие элементы истины присутствуют э, в этом подходе, то это как раз то, что человек действительно сам несет ответственность за себя и за свои действия. Но э, в чем проблема? Отвергается то, что он э, имеет ответственность перед Богом или несет ответственность перед Богом. Это отвергается, и это уже, если мы смотрим, если мы оцениваем э, эту позицию с позиции со стороны с позиции Писания, то мы точно можем сказать, что это уже нарушение Божьей истины, потому что Писание ясно и четко определяет и говорит, что человек ответственен перед Богом, своим Творцом. И действительно, да, человек должен использовать свою, Богом данную свободу, но он должен это использовать под контролем Божьего проведения. Человек обладает свободой выбора, у него есть определенные ресурсы, которые он может задействовать, но при этом он полностью зависим также и от Божьих ресурсов. Только Бог имеет э, силу родить свыше, дает Духа Святого для того, чтобы произвести длительные и для вечности действенные перемены в человеке. Поэтому, если мы смотрим Писание, действительно человек несет ответственность за себя, но он также несет и за то, чтобы использовать Божьи средства для решения своих проблем, для того, чтобы исправить какие-то свои проблемы или недостойное поведение. Для этого, например, ну, одним из таких ресурсов, которые Бог предусмотрел, может быть как раз и помощь душепопечителя. И ресурсы эти необходимые, они задержатся в его слове, и эти ресурсы Дух Святой, задействует в процессе жизни христианина, в процессе жизни человека, когда Дух Святой используя, применяя Слово Божие, истину его, он меняет сердце человека, меняет посредством этого и его внешние действия. Поэтому мы можем сказать, да, действительно, человек обладает ресурсами, которые он может задействовать для решения своих проблем, но эти ресурсы, они не все содержатся в нем самом. Хотя по Рожесу, если мы э, смотрим и оцениваем его э, подход, его понимание, не нужны ни Бог, ни Святой Дух, и <coughs> также нет необходимости э, в Писании как авторитетном источнике, э, авторитетном источнике истины, который определяет, э, что есть хорошо и что есть плохо, также не нужны и другие верующие, которые, возможно, получили особые дары для служения всей церкви. Это э, понимание или позиция э, Роджерса, который э, является представителем вот этого течения э, психологии как э, общее знание. Э, э, и другой э, представитель этого как бы, направления, который также представляет эти идеи общего знания, которые мы сейчас рассмотрим. Следующего представителя, его зовут Маурер. По его пониманию, по его представлению, проблема человека, то есть его плохое поведение, это такое поведение, которое вредит другим и является причиной конфликта. Поэтому, когда человек действительно поступает таким образом или по этому определению плохо, когда он вредит другим, когда он вступает в конфликт с другими людьми, у него возникает чувство вины, поскольку его поведение не соответствует э, внешним стандартам, которые приняты в обществе. И поэтому, что нужно сделать? Нужно научиться исповедовать э, свои грехи, поступки, что называется грехами, да, эти поступки э, против других людей. И понятия грех и вина они присутствуют э, у представителей этого течения или направления, но эти понятия они наполняются другим смыслом. То есть, если говорится о грехе, о грехе и вине, то это не грех э, как преступление Божьего закона и не вина перед Богом как творцом, законодателем или даятелем этого э, закона. но э, Грех наполнен, или <свят> эти понимания, они наполнены чисто гуманистическим смыслом. Поэтому основная проблема, которая видится, или корень проблем, которые присутствуют у людей, это чувство вины. И вину, ее можно снять через то, что человек, который совершил это недостойное плохое поведение, он исповедуется, он исповедует свой про плохой проступок перед тем, кто пострадал, и посредством выплаты компенсации, как искупления, он как бы снимает с себя вину в этом, в этом плохом действии. Все это происходит как раз в горизонтальной плоскости, в плоскости взаимоотношений между людьми. То есть вертикальная плоскость отношения или взаимодействия, ответственности перед Богом полностью исключается. Если мы смотрим как бы на эту систему, мы понимаем, что Мауэр представляет собой э, своеобразного священника, но который не имеет спасителя. Он постоянно приносит жертвы, которые должны э, искупить вину человека, снять с него вину, но эти жертвы они не могут изменить и очистить грех, поскольку он, Христос является совершенной жертвой, э, которая может действительно действенно решить эту проблему, проблему э, вины, проблему э, долго человека, но Христос, как эта совершенная жертва, им не знакома. Опять же, в чем видится решение проблемы по Мауру? Решение проблемы, опять же, в человеке, но в отличие от Роджерса, Мауэр утверждает, что человек не только может или должен пользоваться своими ресурсами, которые в нем самом содержатся, но может, может и должен также использовать ресурсы, ресурсы группы. Метод, которым пользуются представители данного учения или течения, это разные интеграционные группы. Для чего они создаются? Для того, чтобы тренировать гармоничные взаимоотношения между людьми на этих группах или на встречах этих групп призываются к тому, чтобы быть честными и открытыми и готовыми, готовыми признавать свои ошибки, свои грехи и быть готовыми исповедоваться. То есть открывать свои, ну, вот свое зло, которое совершил это болезненно, это болезненный процесс, но эта боль, она видится или подразумевается как э, та плата за то зло, которое ты э, сделал, и перенесение этой боли, она должно совершить этот процесс искупления, то есть избавление от чувства вины. Поэтому э, это искупление, э, это чисто, чисто, то искупление, которое достигается подобным путем, оно искусственно, оно несет, не несет полного мира, не дает полного прощения, который возможен только в результате искупления и прощения, которое дает Бог. Здесь нет полного искупления через смерть Иисуса, через смерть Иисуса Христа, нет радикальной перемены и рождения свыше. Всего этого не присутствует там. Тем не менее, также и это понимание, и это направление, оно несет в себе какой-то определенный элемент истины, который может нас смутить. И действительно, Бог создал человека, общественным существом, и мы действительно нуждаемся в помощи и поддержке других, в помощи той группы, группы людей, которая нас где-то окружает. Но у Маура человек все должен сделать сам, подобно другим, которые также все делают сами и оказывают влияние или давление на него. Еще раз проблема, вернее, пример таких групп, групп общего знания, то есть идея, которая лежит в основе этого, этих групп, это то, что подопечный попал в затруднительную ситуацию, у него сейчас проблемы, он переживает проблемы, и причина этого является его плохая, неудовлетворительная адаптация к обществу, поэтому и решение проблемы видится в том, что ему нужно вернуться в общество для того, чтобы эти проблемы решить, и группа как раз и представляется как модель, своеобразная мини-модель такого, такого общества для того, чтобы он мог тренироваться в этой группе, как вести себя правильно, чтобы он мог совершить там свое исповедание, мог ну, там получить прощение и тем самым исправиться. И там он в этой группе он тренируется находить правильные ответы, на свои проблемы и потом он уже возвращается в настоящее общество подготовленным для решения своих проблем и темы бесед, которые происходят там или основные как бы слоганы или основная ну, под ко, каким под каким лозунгом все это происходит это помоги себе сам сделай все сам при этом призывается к э, открытости где э, очень часто даже что приходит или приводит очень часто к тому, что начинается обсуждение, обсуждение других людей, и делается это без э, каких-то рамок уже приличия, потому что нужно быть открытыми, нужно быть честными и выложить все, что как бы у тебя на душе есть, и часто это выливается в э, унижение, обсуждение или же других членов группы, или же э, просто перемывание костей тех, кого, кого нету, кто не присутствует на группе других людей. Поэтому нам действительно тоже нужно развивать служение малых групп, но нам нужно делать это на основании библейского понимания, на основании библейских принципов. Нам нужно делать это служение на основе правил и ограничений, которые мы видим в Писании. Нам ни в коем случае нельзя обсуждать или говорить плохо о тех, кто отсутствует, что является уже суждением или, возможно, даже сплетней в отношении отсутствующих, если мы говорим о них плохо. Нам, тем не менее, нужны эти группы, нам нужны люди вокруг нас, чтобы они могли помочь, ободрить, поделиться своим опытом. Но ни в коем случае нам не нужны эти группы для того, чтобы обсуждать других других людей или других других братьев и сестер. Итак, мы вместе с вами посмотрели сейчас на эти два направления, которые присутствуют в мирской психологии. Это экспертное знание, знание эксперта, которое необходимо для решения человеческих проблем, или общее знание, убежденность в том, что человек или же группа людей, они обладают всем необходимым для того, чтобы решить э, свои проблемы. И теперь давайте обратимся к Писанию, чтобы посмотреть, что же, как Писание оценивает, что нам необходимо для того, чтобы быть успешными в этом, э, в этом служении, служении помощи другим, оказания помощи другим в служении душепопечения. Мы уже говорили о том, что в любой методологии, в любом подходе, который мы рассматриваем, самое важное, с чего нам нужно начинать, это основание. И поэтому, и если мы говорим о, о христианском или о, о библейском душепопечении, <сёк> нам нужно а, понимать, что нужно сначала заложить правильное основание. И здесь мы уже можем а, сказать, что а, христиане имеют большое преимущество в отношении остальных людей, людей этого мира, поскольку а, они... Для них доступно только общее откровение, только общей благодатью они могут пользоваться, но они отвергают или не принимают, или для них закрыто, остается закрытым Божье специальное откровение, которое доступно или которое открыто нам в Писании. Поэтому в этом большое преимущество христиан, что они имеют эту истину, истину Писания и... Божий подход, им принципы, которые необходимы нам, которые он наставил, которые он желает, чтобы мы использовали, они записаны, они открыты нам в Писании, и на основании этих принципов христиане могут строить методологию, уже строить систему душепопечения, которая действительно соответствует Божьим стандартам. Нет необходимости для нас пробовать, испытывать какие-то мирские приемы, которые очень часто, как мы видели, основаны совсем на, на небиблейских или на антихристианских предпосылках, или которые искажают представление о человеке. И также необходимости комбинировать их с христианским душепопечением. То, что нам необходимо развивать христианское душепопечение, христианскую методологию, это тот процесс, который сейчас как раз и происходит. <смех> Это где-то мы можем сравнить с тем, что происходило уже раньше в истории христианства. Если мы смотрим назад в <смех> время, которое было в первые века, церковь подвергалась, подвергалась сильному давлению, сильным нападкам со стороны ложных учителей, ложных учений. И это заставило, или это привело к тому, что церковь вынуждена была заниматься богословием, заниматься определением, что же есть истина, что нет, во что мы верим, и все то доброе, что мы имеем как бы как последствия этого, то богословие, которое было выработано, те синоды, те решения, которые были сформулированы, это все церковь, вынуждена была делать, как ответ на внешние нападения со стороны ложных учений и в данный момент мы переживаем или в прошлом мы переживали что-то подобное, особенно в прошлом веке развитие психологии оно было, как бы исходило из гуманистских, из мирских источников и имело, как бы, большую, приобрело большую популярность и христиане к сожалению, не были готовы воспринимать или воспринять, или правильно как бы, отреагировать на это влияние и подвергались очень много и очень часто именно или поддавались влиянию со стороны подобных мирских идей, как мы о чем мы говорили до этого. И в данный момент происходит развитие христианского, именно библейского душепопечения, которое основано на Божьей истине Писания и способно действенно помогать людям и долгосрочно решать проблемы, с которыми они сталкиваются, которые приносят ну, как бы мучение в их жизни. И основа на которой мы можем строить это Божье обещание, которое Он говорит или о чем мы читаем во втором послании Петра, в первой главе третьим стихом. Здесь говорится, что от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть Бог приготовил для нас уже все, что нам нужно. Мы не нуждаемся э, в каких-то э, дополнениях э, со стороны кого-либо. И другое место, которое э, представляет нам, и в котором мы можем ну, как бы учиться, учиться, э, этому процессу, процессу души попечения, записанного во втором послании к Тимофею в третьей главе 16 и 17 стихом. Здесь говорится, все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Если мы смотрим контекст этого отрывка, то мы видим, что все послание это было написано апостолом Павлом, Тимофею, как молодому служителю, и оно содержит в себе наставление именно для него в первую очередь, как для служителя, и сам непосредственный контекст в 15 стихе тоже Павел обращается именно к Тимофею, давая ему наставление, что полезно для него в его служении, что ему необходимо, что может его снарядить для этого, и как раз об этом говорит далее 17 стих. То есть, здесь он говорит о Божьем человеке, да будет совершенно Божий человек этим, ну, таким же, таким же словами он обращается или писывает и самого Тимофея еще в первом послании, обращаясь к нему. То есть, здесь мы видим, что контекст скорее говорит о важности Писания для служения и... Этот текст начинается с утверждения о Богу-духновенности Писания. Все Писание ⁇ Богу-духновенно ⁇ И замечательно, если мы смотрим, как бы на, изучаем этот отрывок, то можем отметить для себя, что э, обычно мы привыкли, может быть, использовать этот текст именно для обоснования, или мы заключаем из него утверждение о Богу-духновенности Писания. Но самая основная тема этого отрывка, она не, ну, как она, не говорит о Богу Богодухновенности. То есть Павел говорит это, делает это утверждение, но это не основное утверждение этого текста. Он делает его просто как бы ну, э, вскользь, или э, не доказывая его. И уже само это также является ярким свидетельством, о том, что для Павла это утверждение, это ну, как бы его основание, это основание, основное его убеждение. То есть он, это основание не требуется для Павла в доказательствах, он не требует, он просто утверждает его как аксиома, это утверждение, основное утверждение, которое не нуждается в доказательстве. Поэтому для Павла это неоспоримая истина, что Писание, оно богодухновенное. И далее мы видим, что оно, этот текст говорит о том, какую пользу Писание может привести, может принести или должно принести для служения, для служителя. <coughs> то есть далее, если мы читаем, мы видим, что э, Павел утверждает, так как Писание Богу вдохновил, так как Бог вдохновил Писание, то они являются полезными. И это, опять же, вот эта э, последовательность, в которой Павел делает это заключение или это утверждение, оно тоже замечательно. Для нас мы можем, опять же, извлечь для себя природный урок для этого. То есть для Павла авторитетность стоит на первом месте. Э, то есть здесь мы не видим подтверждения так называемому прагматичному э, подходу, э, на основании которого некоторые утверждают, что какие-то подходы, даже, может быть, не обязательно основаны на Библии, на, на, на Писании, но они кому-то помогают. Они помогают, значит, они хорошие, значит, они полезные, значит, они от Бога, потому что это хорошо, потому что это имеет какую-то, дает какую-то пользу для человека. И, опять же, основываясь на утверждении, что э, в, в мире присутствует также Божье общее откровение, которое доступно всем людям. И из этого делается заключение, что те люди просто на основании этого общего откровения, они э, открыли Божью истину, но не в Писании, а пользуясь какими-то другими средствами. Утверждая, что э, такое основное утверждение, широко распространенное в этом, э, в этом ну, контексте, это то, что любая истина, она исходит от Бога. И действительно, если мы так можем задуматься, подумать, да, действительно, от Бога не может исходить ничто иное, кроме истины, и истина, она, можем согласиться с этим, да, она, истина, она исходит от Бога. Но мы должны также признать, что верно и другое утверждение, что э, любая ложь, она исходит от сатаны. То есть сатана в Писании, он назван отцом лжи. Поэтому здесь нам нужно быть внимательными, чтобы определить, что же является истиной, что является ложью. И основанием для определения или мерилом этого является как раз авторитетность. То есть не прагматизм, не то, что работает, но авторитетность. Авторитет, который здесь утверждает Павел, это авторитетность Писания. Писание является Словом Божьим, и это квалифицирует его и квалифицирует Писание, Библию, как полезное, как необходимое для э, душепопечения. И далее в этом отрывке описывается весь процесс душепопечения, включая также и э, ресурсы, которые необходимы, и э, методологию. То есть мы читаем далее в тексте, что Писание полезно для того, чтобы э, научить То есть, э, этим, Словом, или в этом, э, на этом этапе устанавливаются нормы веры и жизни, то есть стандарты, на основании которых мы впоследствии можем потом уже определить, что такое, что есть хорошо, что есть правильно, что есть доброе, что есть э, недостойное или негодное, что есть плохо. И <сёк> следующий, э, следующий этап или следующие э, действие, для которого, для чего. Писание нужно использовать, это, или можно использовать, это наставление. То есть все писание, оно э, полезно для научения, для обличения. То есть следующее <связь> действие писания – это обличение. То есть это слово означает убеждать ошибающегося э, в его ошибках в том, что Божьи стандарты через какие-то поведения, слова или действия, они нарушаются, они не исполняются. <свы> и важно посмотреть более как бы, пристально на это слово, которое здесь используется. Это э, слово или понятие, которое использует Павел, здесь намного шире и глубже, чем просто э, порицание какого-то недостойного поведения. Но э, Павел использует здесь специальный юридический термин то есть он подразумевает успешное судебное разбирательство во время которого доказывается и доказывается вина обвиняемого и он убеждается в этой вине он признает свою вину то есть слово слово божье оно писание оно влияет на совесть человека и убеждает его в несправедливости и призывает его к покаянию. <coughs> то есть совесть это Богом данная способность оценивать наши действия и реагировать, соответственно, эмоционально реагировать на эту оценку. Если мы смотрим на Писание, то мы видим, что совесть представлена там как бы в трех разных плоскостях, или совесть имеют эти разные действия. То есть, если мы смотрим послание к римлянам во второй главе 15 стихом, то есть говорится о том, что язычников, что они показывают, что дело закона у них написано в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть, совесть это способность на самоосуждение, оценка и оправдание собственных, ну, собственных поступков. Оценка или то есть оправдание или осуждение собственных поступков это первое. Второе, что мы видим, это правило или стандарт для этой оценки. Если мы смотрим первое послание к Коринфянам, 8 глава, 10 стих, здесь говорится Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его, есть и доложертвенная. Мы видим здесь, что совесть, она может быть также немощной, то есть неверно настроенной или неправильно настроенной. Поэтому писание нам необходимо для того, чтобы тренировать нашу совесть, чтобы ее правильно настроить, чтобы она была в состоянии правильно оценивать, свое поведение и свое состояние. И эффект, также третий аспект или третий ну, как бы ракурс, в котором мы встречаем встречаемся с понятием совесть, в описании это оценка или эффект этой оценки. То есть мы читаем в некоторых местах о том, что совесть может быть либо чистой, либо порочной. И эти три аспекта совести, они соответствуют трем этапам судебного процесса. То есть совесть одновременно является и э, обвинителем, и адвокатом, и судьей. То есть совесть начинает судебное разбирательство, как прокурор она выдвигает обвинение и где-то защищает как адвокат, потом рассматривает дело на основании Божьего закона, как это делают в суде присяжные заседатели, и потом выносит приговор как судья и приносит приговор в исполнение. Поэтому, когда мы грешим, то совесть оценивает наши поступки и вызывает в нас неприятное ощущение, если мы нарушаем Божий закон, если мы приступаем к его повелению, вызывает у нас эти неприятные ощущения, чтобы... Побудить, ну, побудить нас к раскаянию, чтобы остановить нас, чтобы мы прекратили эти действия. <coughs> Бог ожидает от нас, чтобы мы раская, раскаялись и в своих грехах э, исповедались перед Ним, и чтобы жили уже дальше на основании Писания. И если мы так делаем, то совесть такое поведение расценивает как правильное, как достойное, как чистое и ослабляет неприятные ощущения. <coughs> Поэтому непосредственные влияния на нервную систему, такие как, может быть, алкоголь или какие-то э, таблетки, э, которые принимаются для того, чтобы снять душевную боль, часто являются неверным решением проблемы. Если они, если как бы проблемы эти не вызваны какими-то органическими э, ну, причинами, не имеют органических причин, то не следует воздействовать на нервную систему непосредственно, поскольку неприятное ощущение в подобных случаях зачастую является следствием неправильного поведения, а не результатом какой-то э, психологической проблемы. Далее, если мы э, смотрим наш отрывок, то следующим действием, э, которому э, писание э, способ, способствует, это исправление. То есть писание полезно для исправления. То есть это слово оно означает Сделать прямым что-то, что было э, искривлено в прошлом, то есть выпрямление. То есть э, писание оно используется или полезно для того, чтобы исправлять неверное понимание, неверное представление, которое, возможно, лежит как раз в основе того, что человек э, поступает э, впоследствии э, неправильно. И это исправление, оно в конце концов должно иметь и практическое выражение. То есть дальше последний пункт – это полезно для наставления в праведности, то есть структурная подготовка к праведности, говорится или представлена здесь, то есть то, что было исправлено на уровне понимания, теперь должно быть именно найти выражение, свое выражение, свое практическое выражение и практической жизни человека. И, как мы видим дальше, таким образом служитель, который... Использует, который использует вот это богодухновенное описание в своем служении, он будет совершен и приготовлен. И опять же, этот термин, который здесь используется, он использовался в то время для того, чтобы тогда, когда, готовился, когда корабль готовился к длительному дальнему плаванию. Понятно, что хозяин или капитан корабля, он старался, стремился предвидеть все возможные трудности, которые, ну, которые встречались или могут, могли встретиться во время путешествия, и корабль, корабль ну, снаряжался, снаряжался, чтобы быть способным справиться со всеми этими трудностями, и поэтому и служитель, который, как мы здесь читаем, снаряжен будет таким образом, он будет ко всякому доброму делу приготовлен. То есть ко всякому. То есть все необходимое для того, чтобы совершать служение, в частности, и служение пасторское, служение особенно душепопечения, все это, все необходимые ресурсы для этого, они содержатся в Писании. Поэтому служитель, снаряженный таким образом, он не может встретиться в своей практике э, с такими ситуациями, которым, с которыми бы он не мог справиться, э, которыми бы он не был готов заранее. И поэтому, если мы понимаем это, если мы видим это, то мы понимаем, что э, нет необходимости ни в каком дополнительном, ни в каком дополнении э, какими-то мирскими методами или мирскими практиками, основанными как раз на совершенно чуждой э, истине, основанной на идеологии, которая э, чужда истине. Поэтому источник, э, который необходим нам для души попечения, он не находится в каких-то особенных знаниях эксперта, он также не находится в общих знаниях подопечного, в нем самом или же в нас, как, как души попечителях. Но источник, который нам необходим, это Бог. Бог всякой помощи, милостива <свят> и в полной мере дал нам уже сейчас все необходимое в своем слове, чтобы мы были успешны в этом служении. <свят> в Писании мы находим принципы, которые мы можем применить ко всем случаям жизни. Здесь, я думаю, опять же, нам нужно иметь правильное понимание, правильное представление э, в отношении Писания. Для некоторых это утверждение, оно достаточно тяжело э, с ним согласиться или его принять, <связь> на основании того, что Библия ими рассматривается как энциклопедия. То есть э, они подходят к ней как энциклопедии, и поэтому они ищут какие-то э, термины, которые, может быть, э, употребляются в современной, Практики в современной психологии, и если они их не находят, то они делают из этого заключения. <клёх> Но Библия несовершенно, потому что там не говорится об этих явлениях, которые мы сейчас знаем, которые мы сейчас называем таким образом. И поэтому Библия не, не обладает полнотой, полнотой необходимой для того, чтобы ну, справляться и чтобы помогать нам решать, решать проблемы человека. <клёх> Но нам нужно понимать, что Библия — это не энциклопедия, которая, как бы, она не задумана как энциклопедия, но она, скорее всего, представляет собой очки, то есть нам будет легче понять вот эту роль Писания, если мы сравним это с правильными очками. Мы знаем эту аналогию, что если мы одеваем очки, то ну, какие-то определенные, да, это как фильтр, который помогает нам или который, ну, как бы, влияет на наше зрение. И Писание – это те очки, которые помогают нам сформировать наше правильное мировоззрение, которые помогают смотреть на мир с Божьей <свят> точки зрения, с Божьих позиций и правильно оценивать ситуации, с которыми мы встречаемся. Поэтому мы <свят> понимаем, что Библия не содержит в себе описание и оценку всех возможных ситуаций, которые только э, мы знаем сейчас или которые только, может быть, возникнут в будущем еще. Но Писание содержит в себе достаточное количество информации, чтобы дать нам принципы, на основании которых мы уже сможем правильно оценивать и разобраться со всеми возможными ситуациями, с которыми мы будем встречаться в нашей жизни. Поэтому то, что нам нужно, если мы хотим быть успешными в этом деле, в этом э, всяком добром деле, нам нужно это правильное снаряжение. Нам нужно старательно изучать Писание, чтобы использовать его ресурсы и <свят> проблемы очень часто заключается не в том, что писание бедно и скудно и недостаточно для того, чтобы э, действенно оказывать помощь, <свят> но скорее всего проблема в том, что мы не готовы глубоко, серьезно э, изучать его. <свят> изучать его не просто с академической целью, э, с целью э, просто установить какие-то идеи и знания, но как раз э, с целью Uh, применение с целью практического применения в пасторском служении, в служении душепопечения. Поэтому мы призваны исследовать Писание, чтобы оценивать мир в свете Писания, чтобы правильно понять, uh, как uh, соотносится Писание и то, что происходит вокруг нас, чтобы иметь правильную, чтобы мы были в состоянии дать правильную оценку. И те вопросы, которые так необходимые для решения проблем людей, они находятся, находятся в Писании, и Бог приготовил их для нас, Он позаботился о том, чтобы мы были снаряжены, и чтобы мы были в состоянии решать те проблемы, и чтобы как он говорит об этом, в в втором послании Петра, чтобы мы могли жить чтобы мы могли возрастать в нашем благочестии, в нашей христианской жизни через то, что мы будем ориентироваться на его стандарт, на его вот, основу, которую он заложил для нашей жизни.